Как написал когда-то классик. Если скачается, то я на тебя подписываюсь. Окей, okay, договорились. Здорово, мужские мужчины. Разработчики открыли еще один регион для лимитированного ревиза. И на этот раз мы с вами можем без труда запуститься в каточку. Итак, первым делом нам нужно создать аккаунт в Колде. В описании я оставлю ссылку, где нужно зарегаться. Либо же сами в поиске вбивайте Call of Duty и переходите на официальный сайт и делайте красиво. Там нет ничего сложного. Я уверен, вы справитесь. Если у кого-то уже есть аккаунт в Modern Warfare 2 или Warzone 2, можете ввести его, все получится. Теперь пляжем по очереди на андроиде и на iOS. Только, господа, следует понимать, что у вас сотик должен соответствовать минимальным системным требованиям. На андроиде должно быть 6 гигабайт оперативы и больше, а вот яблочко у вас должно быть iPhone XS и новее. Можно, конечно, попытаться зайти в игру, если у вас немножко другие системные требования, но вы не кисло так, наверное, пыхнете от оптимизации и других неприятных моментов. Например, может вылезти вот такой вот баннер, сигнализирующий о том, что девайс не подходит для запуска. Поэтому все-таки рекомендую не мучиться и подождать глобальный релиз, на котором будет нормальная оптимизация для большинства устройств. Но если вы надумали идти до конца и посмотреть, что сейчас из себя представляет Warzone Mobile, тогда начинаем. Стартуем с андроидов. Никакие новые аккаунты создавать не нужно. Тебе просто нужно скачать установочный файл Warzone из моего Телеграм-канала. Внимательно прочитай пост с инструкцией, после чего скачивай APKS файл игры. Затем установи приложение SAI, чтобы загрузить этот файл. Если вдруг у тебя будет недоступно это приложение, как в моем случае, то качай альтернативное приложение, например, как APK-инсталлер. И применяй его. Еще раз повторю, пост с инструкции. Инструкции найдете в описании, там буквально пару кликов нужно будет сделать, это очень просто. Это намного проще, чем у яблочников, поэтому обязательно переходите, чекайте. И как запуститься в каточку, а сейчас вам тоже расскажу. Ну давайте сначала с яблоками разберемся. Тыкаем в App Store, жмем вот сюда. Затем на самый первый пункт тыкаем. После чего шмякаем на пункт «Страна и регион». Здесь тыкаем сюда, естественно выбираем самую австралийскую страну из всех представленных, после чего соглашаемся со всем шмурдяком и вот в этом лобби, так сказать, выбираем вот это вот. Но не, но не, это обязательно кстати, но остальное можете у меня скопировать и не париться. Итак, господа, когда в App Store все сделали, вы можете на всякий случай еще зайти в настройки и там в своем личном Apple ID в пункте контент и покупки тоже, короче, все поменять на Австралию, если запарите. Запомни, отец, качать игру можно без VPN. Внутренние файлы игры тоже можно качать без VPN. Но вот зайти в игру нужно через австралийский VPN. Теперь нам осталось узнать, как же правильно запуститься в катку, чтобы кайфовать с пингом 36. Но сперва ловите специальные предложения любителям мобильной колды и Warzone Mobile В тематической группе по мобильному Warzone. вы всегда будете в курсе всех новостей и нововведений. Всегда узнаете инсайды и получите ответы на самые проблемные вопросы. А еще ребята охренительный конкурс подготовили для своих подписчиков, так сказать решение обмыть значимые для СНГ региона обновления. Дорогой друг, прямо сейчас ныряй по ссылке в описании, следи за новостями Warzone и участвуй в конкурсе. Удачи! чтобы запуститься в игру вне зависимости от девайса сначала нужно скачать vpn чтобы там была такая страна как швеция на андроиде таких vpn сервисов навалом можете спокойно в play маркете писать в поиске vpn швеции и качать любой понравившийся на ios же все немножечко посложнее там мало толковых бесплатных vpn сервисов я лично нашел приложение wire vpn оно без рекламы и бесплатная сразу говорю это не реклама вообще ни хрена не она просто на iOS действительно трудно найти неплохой VPN именно швеции поэтому пользуйтесь господа После того, как скачали VPN, заходим в него и, конечно же, подключаемся к Швеции. После чего заходим в игру и пытаемся прогрузиться в лобби. Стоит понимать, что игра пока что имеет ряд технических недостатков, поэтому вас может туда не пустить. Если вылазит вот такая ошибка, то попробуйте еще раз переподключиться. То есть закройте игру, закройте VPN и все заново сделайте. Вводите свои данные от аккаунта, который зарегали с включенным VPN. Это важно. В противном случае будет вылазить ошибка некорректности логина или пароля. Когда окажетесь в лобби, нажмите на значок профиля. Желательно так делать всегда, чтобы подгрузить дополнительно дата-центры. После чего начинайте поиск игры. Вы всегда себя можете проверить, Ищете выкатку или нет. Короче, если в поиске показывается пинг, то значит игра потихонечку подбирается и в скором времени она найдется. Если пинга нет, то то значит нужно переподключить VPN. Что касается VPN, то его вы можете выключить, когда уже будете в матче. Можно, конечно, и с ним играть, но я как-то без него обхожусь, поэтому весь геймплей вы смотрите, где я просто играю на своем Wi-Fi без VPN. VPN нужен чисто, чтобы вас пустило в игру, именно в лобби. Брата-брат, -брат, если у тебя что-то не получится, то просто повнимательнее посмотри эпизод и скинь его, кстати, своему другу, с которым хочешь вместе брать топа в мобильном барзоне. Ну и на крайний случай, конечно же, под постом в Телеграме, ты можешь спросить у ребят, как что делать, тебе обязательно подскажут. Да и там, в принципе, уже все ответы давным-давно есть. но вообще, я думаю, ты справишься. Ты же красавчик. И, кстати, напиши, с какого устройства играешь. Посмотрим, кого здесь больше всего, яблок или андроидов. Все полезные ссылки в описании. но ну, а это был Огнянский. Все только начинается.